Приветствую, ребят! На связи Виктор Бондолет И в этом видео я хочу сказать, что я ищу спонсора Информационного спонсора, либо наставника В новой MLM-компании По определенным причинам я вынужден сейчас определиться и начать развивать бизнес сетевого маркетинга с полного нуля а, в новой компании. Я хочу пустить корни, ответственно начинать строить бизнес и, конечно, добиваться результата, успеха, денежных средств и многих многих благ, которые ваша компания сулит. А, немножко расскажу о себе, чтобы вы понимали, подхожу я к вам, к вам как потенциальный партнер, либо лидер, либо нет. В сетевом бизнесе уже более 5 лет. За последние полгода, начиная тоже с нуля, в одном проекте я добился объема более чем 135 тысяч долларов, построил структуру тоже с полного нуля 458 человек, не используя интернет, только живыми офлайн встречами, ну, использовал скайп, возможно, в социальных сетях кому-то писал и все. За последние 5 лет я инвестировал в свои мозги более 10 тысяч долларов и обучался в са у самых известных гуру маркетинга и интернет-бизнеса. Не буду их называть, если вам любопытно, либо интересно, вы можете меня узнать. А также моим спонсором являлся один из самых известных и топовых лидеров маркетинга у которого сейчас большинство обучается. Но суть не в этом. А этим я хочу рассказать, что вроде бы я нормальная. Нормальная личность, которая может добиваться Хороших результатов в вашей команде Но для того, чтобы я рассмотрел Вашу кандидатуру Необходимо выполнить некоторые действия Для того, чтобы я осознал Готов я прийти именно к вам Либо нет Мне не важно, сколько вы зарабатываете Гуру, либо только начинающий Я готов вас рассмотреть тоже в виде кандидата, в мои, в мои спонсоры и так далее. Мне это не важно. Не важно, что вы действительно ответственно примите мое сейчас предложение и сделайте то, что я прошу, и я вас рассмотрю как своего спонсора. Итак, для того, чтобы э, я изучил ваше предложение, вам необходимо вступить в мою группу. Я недавно создал Виктор Бондолет, нетипичный сетевик. Я там буду... Выкладывать э, все отчеты Свои решения Почему я именно решил выбрать ту либо иную компанию От чего я отталкивался И много-много другое а, Далее вы должны сделать репост К себе на стену Этим самым я хочу охватить как намного больше Предпринимателей с маркетинга э, Для того, чтобы Самому не колупать этот рынок Потому что сейчас предложений просто куча кучинских э, предложений, супер-мега продуктами и маркетинг-планами. Мне на это просто-напросто времени нету. Я рассчитываю на вас, э, что вы сделаете репост к себе на стену и в комментариях к этой записи вы напишите, что у вас за компания и почему именно к вам я должен прийти и рассмотреть ваше предложение. Выполнив эти э, пункты, я... Приму к сведению то, что вы действительно рассмотрели во мне кандидата и готовы со мной активно поработать. Не предлагать просьба, не предлагать мне хайпы, финансовые пирамиды. Попробовал я это тоже, наелся, спасибо. Мне нужна нормальная, хорошая компания с хорошим продуктом, с хорошим маркетингом и чтобы я там пустил корни и достигал всех своих потенциалов. Если вы смотрите это ВКонтакте, подписывайтесь на мою группу Виктор Бандалет, нетипичный сетевик, ставьте лайк, репост делайте, в комментариях оставляйте, что у вас за компания, почему я должен к вам прийти в команду. Если вы смотрите это на Фейсбуке, тоже ставьте лайк, делитесь этой записью, ставьте нравится в этом паблике, для того, чтобы вы первые узнавали мое решение, почему я это сделал и на что отталкивался. А, ну и все. То есть через некоторое время я буду все это время изучать, анализировать, а, возможно, обращаться лично к вам и а, будем с вами вместе сотрудничать. С вами был Виктор Бондолет. Ищу своего информационного спонсора, наставника и до встречи. Пока-пока.